передавай. Ребята, приняты с тревоги 19-24. 307, региона 5. 307 на связи. Вам это будет подразделение. Понял, возвращаюсь. Шувак еще 307 возвращаюсь к подразделению. Триста седьмой, понятно, возвращаешься подразделение тринадцать двадцать восемь.